Всем привет, вы на канале Soplay. Сегодня у нас э, игра Ghost Watchers. Мы поставим два модификатора. Высокий ранг ставить не будем, потому что... В обновлении поменяли поведение призраков, и очень интересно посмотреть, как ведут себя старые призраки. То есть... Э, Пойдем мы, наверное, на восточный дом. Дом в восточной Европе. А, попробуем там определить призрака. И в целом, думаю, у нас все получится. Главное, чтобы он быстро выдал улики. Потому что сейчас охота начинается очень быстро. И если я буду без вещи, которые защищают от определенного призрака, мне будет капец. Так, давайте, ладно. А, берем вот эти штучки всякие. ЕМП, фото, эктоплазмы, зажечь дома все свечи, разозлить призрака. Но задание легкий на самом деле. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Как ваши Ничего. Мы включаем везде свет. Не боимся, что надо вырубить щиток. Тун-тун-тун. Мне показался стук был какой-то странный. Из этой комнаты. Ты здесь? признавайся мне о детская игрушка запомним так но ну в этой части его нету здесь у нас санки свечка а огурчики брызг по огурцов ой-ой-ой-ой-ой грибочки какая же прелесть так но ну пока что мы его нигде не можем найти ходим бродим так скажем Смотрим на обстановочку. Но похоже, что он на втором этаже тусуется. Я не знаю. Ой. -ой, -ой. шалеть Да, на втором этаже, скорее всего, тусуется. А нет. Вот кто коридорчики чилит. Ладно, давайте дождемся все-таки. Заполнение шкалы вот этого вот чего-то там. Как оно называется, даже не знаю. Измеритель настроения призрака. Так, минус и МП3. А, это у нас монашка, похоже. Очень сильно. А, иди нафиг. Она уже начинает за мной охотиться. Что? ЕМП я уже давно измерил? Или там выше? А если там выше? Стой, стой, стой, стой, стой. А вдруг там и МП5? Нет, это МП3. Все, не трожь меня. Я с тобой играть пока не готов. Так, ладно, а, термометр у нас минус 5, плюс 5, датчика МП у нас 3 а, Следов я не видел Смотрим по блокноту, ну блокнот там, ой, это, вот эта штука, я не помню сколько была, надо будет еще раз посмотреть а, Кинем ему блокнот, ну и доску туда, в ту комнату, раз он там тусуется Здравствуйте, я ненадолго А, доска не взаимодействует? Гост, can you talk? <firmly> да что ты такое-то? Рисует? Череп. Череп, череп, череп, череп, череп, черепок, черепок, черепок, черепок, черепок нарисовала. А блокнот. Череп. <фир alas> <face> вот этого cool. у меня нету, блин, блин, блин, блин, она должна попасть ко мне в коллекцию. Доска не взаимодействует? подожди а у нас наверное на молодая что то я не посмотрел такое до да, 100 500 блин. блин она там прям это... у меня там сердце стучит. сто пятьсот не взаимодействует молодушечка молодой призрак молодая у нас какая-то японочка так ладно давайте посмотрим что от нее защищает защищает от нее а, крест крест. Давайте крест будем таскать просто. А, ну давайте еще что-нибудь возьмем. А что мы можем взять? Пойдем а... сразу эктоплазму посмотрим. А, защита тут у меня сработала. На. Кидай. Гост, can you talk? Гост, give us a Гост, can you talk? Гост Кэнь Толк. Блин, она наверное страшная, это новая безручка. Безручка, так, одну мы нашли к Стоп, а защищает, все отлично. Ну, Пойдемте соберем ее сразу. Я думаю, это будет неплохой, пока она там думает, сомневается. Мы сейчас возьмем наше орудие. возьмем вот этот испепеляющий свет. Я тебя сейчас застрелю. Иди сюда. Ф -ф -ф. Ф -ф. Блин, будет круто, если она не дойдет. Не дошла. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне очень сильно... А -а -а -а -а -а -а -а. Ты меня не испугаешь. Мне очень сильно повезло. Вы знаете. Так ладно, пистолет можно занести. Слушайте, я не могу понять, на там будет взаимодействовать? Нифига, вообще ничего не защищает, защищает очень мало предметов от нее. Это новый призрак, и поэтому мы сейчас пойдем посмотрим, что у нас с, с куклой Вуду. Ну, ладно, кукла Вуду не взаимодействует. Классно, спасибо. Ладно, я не буду пока ее проявлять, материализовывать. Мы сейчас просто пойдем искать, возьму камеру и пойдем собирать пока что эти проклятые всякие вещи для интограммы Вау, вот это да. Ладно. Проклятые всякие вещички на первом этаже я вообще ничего пока не вижу очень интересно конечно а можно что-нибудь а что все там в углу лежит что ли о так ну это нам не надо это пока что мне не надо серьезно все в том а вон что лежит вижу вижу черепок черепок черепок черепок черепок на сюда Сюда. Так, здесь у нас ничего нету. Здесь у нас тоже ничего нету. А... куту кто-то там они. А, я здесь посмотрел. А где вода, шумит? не него не здесь же? На кухне что ли? Да блин! Камера дрожит, это значит, что она рядом со мной ходит. Но пока что улику она никакую не дала. Она ходит за мной. Как камера трясется? О, а показалось. Не, ну у меня есть крест. В любом случае защита у меня есть от нее. Заберем факел. И что, только на первом этаже одна шмоточка? Интересно, интересно, конечно. А, нет, слушай, здесь я не смотрел еще. Не, реально. Но ну, зеркало мне не, мне не надо. Зеркало мне не надо. И зеркало просто... Ну, странно очень, что на первом этаже всего одна шмотка. Ладно, понятно. Ой, господи! А что, а что? А можно выйти? Я сейчас очень сильно напугался. Ты мне тут нет. Шу... О, -о, -о, -о, О! Не надо. <с Old> не надо, дядя. Короче, сейчас я ее разозлил. <сху>... Ой, это охота. Нет, пожалуйста, не надо. Блять. Где ступик? О! Ой, ой, ой, страшно, страшно, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не заходи сюда, пожалуйста, я тебя молю. Тихо. Здесь не видно. Уходи, она не ушла. О, реаль. Блядь, нет, пожалуйста, не трожь меня. Я тебя не вижу. Сиви. Господи, здесь нету этой случайно. О! Часики. Да не трожь! Слушай, дорогуша, я даже не знаю, кто ты. О, ага, зашибись. Я, конечно, все понимаю, но я не буду там в темноте находиться. Я пойду фонарик туда поставлю огромный. Вот так. Ты-то, можешь как-то куклу подкинешь? Я не знаю. По камере. О, можно свет выключать? Кайф. Гост, can you talk? Гост, can you talk? Гост, can you talk? Гост, can you talk? Can you talk? Гост, can, can you talk? Can you talk? Бля, мне надо выйти на улицу. Я ее разозлил крестом И сейчас я буду дальше злить крестом То мне пипец будет Только две шмотки нашел, прикиньте Так, мы здесь А что я хожу без этого? А, здесь свет перегорел что ли? Классно Отлично Ага, розочка А, у меня же Can you talk? здесь все происходит? Канью толку я тут. Так, осталось найти еще две. Получается, ловца снов и маска. Гост, кэнью ток. Can you talk? Давайте, пока мы здесь рядышком. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я вообще где прятался, когда сбегал от нее? Ну, что я могу сказать? Тут вот, а вот, а вот тут, а вот, -то, вот -то. ничего нету. У меня вопрос. Где еще две штуки? Так. Открой! Спасибо. Бля... Гост, can you talk? Can you talk? Гост, can you talk? Можно уйти, пожалуйста? Ага. Гост, can you talk? Да, блядь! Всё, иди нафиг. <связь> не надо, пожалуйста. Блядь, надо. блядь, ну я не знаю. Но на рацию не отвечаю, такого не может быть. куклавуду не взаимодействует. Ну давайте. Но она достаточно агрессивная такая. Едва раза ткнул. Блядь. Ну что за тупица? Ну все, сейчас нам надо стопроцентная информация о ней. Я не могу потерять этого призрака. О, господи, ладно. Давайте мы... Что? Мы что? Мы что? Мы что? Мы что? Мы кто? Мы кто? Ага, крест, бомба Бомба, есть бомба? Серебряная бомба а... Вот эту штуку возьмем Ой Надо выйти Короче, я ее крестом очень сильно разозлил Поэтому такая фигня происходит То есть такого не должно быть но, блин, она не дает мне улики по кукле. И не дает мне улики по рации. Это вообще как называется? Ладно, давайте пойдем найдем еще две штучки, потом будем искать эту. Я просто хотел бы на ней полюбоваться. но, наверное, красоточка такая. О, маска. А, блин, я не могу взять. Нет, так лес не буду выкидывать. Лучше камеру здесь скину пока что. А ч ⁇ опять без света хожу? <свес> Это что? Оп. И убегаем. Стревожены. Ну, я не могу рисковать. Я, я бы сейчас мог бы рискнуть еще раз. Блядь. <свес> <свес> <свес> Отстань, отстань пожалуйста не смотри не могу рискнуть еще раз к сожалению надеюсь камеру не сперла мою Спасибо. а получается нам еще нужна одна вещь Вот она это что у нас э, где а. ловец снов открой хоть прикалываться Чё, как ребенок надо Блять, блять, блять, блять, блять, не то. Вот сейчас у меня защиты нету вообще. От слова совсем. Бежим. Так, ну мы покупаем еще один крест. Мы, короче, ее очень сильно разозлили. Но эта плохая женщина не хочет. Давать еще одну улику. Сфотографировать эктоплазму, зажечь дома все свечи, разозлить пиццу. А я его не разозлил, хотите сказать? Интересно, у вас, конечно, работает логика. Блин, тут света нет, это очень плохо. Мне это не нравится. И здесь ничего. Плач. Светоплач. Встревоженный. Ну все, ребят, мы, наверное, определили Это у нас устревоженная... Вот эта хрень а, Загрузить Стревоженная Не пухни пера Есть Наконец-то мы на нее сейчас будем Олюбоваться Святая соль Берем святую соль сразу А где я факел скинул? На втором этаже или на первом? Слышу, слышу факел. А, это свечка, а что она горит? Знаете, что я подумал? М -м, мне надо купить новый факел. А что мне надо сфотографировать? Эктоплазму. Хорошо, сфоткаем эктоплазму. Я не буду факел искать, я просто куплю новый. Но ну, вообще мне факел тут пригодится еще. Потому что там задание святой огонь и защищает святой огонь, поэтому я думаю лишним не будет. Сейчас она будет уже не летать, а будет бегать такая. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Шлеп-шлеп-шлеп, шлеп, шлеп. Ой, привет, ты здесь? Чай пьешь? Так, ну пока что. Я... не вижу нигде шлеп-шлеп-шлеп шлеп-шлеп шлеп-шлеп я слышал страшный звук японочка какая-то японочка анимешница так, ну на, на первом этаже эктоплазмы вообще нет, похоже да мне пофиг, туда не собирался а, ты вообще все закрыла? А можно поиграть и свет не врубать? Давайте здесь проверим сразу. Здесь нету. Все, мы первый этаж весь проверим. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Здесь нет. Ой, это охота. Мне надо убежать наверх. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Зачем бегу наверх? Не понимаю. Зачем я это придумал? Ой-ой-ой-ой-ой. Прятались. нет выключи выключи свет Он бегает. не нашла <смех> <смех> Ляха. так у меня есть я не могу свет включить не могу дверь открыть алло ну иди сюда красоточка don't, don't. о какая Какая страшное! женщина, страшная какая-то. Так дальше что у нас? призвать дух через проклятое зеркало. У а, проклятое зеркало жить на первом этаже. Но нам сначала надо найти хотя бы одну эктоплазмучку. Отлично. Сейчас мы ее призовем через проклятое зеркало через первый этаж. Пойдем сразу сходим за фотиком. Ты что его унесла сюда? Ну нам же не видно ничего, дорогуш. Давай вот так поставим. Чтобы прям в глаза светил. О! Так-то лучше. А, проклятое зеркало у меня лежало. Иди отсюда! Нет, не здесь, я не помню, где проклятое зеркало лежало. А, вот Иди ко мне. Иди ко мне смотрим у серебряная бомба нужна сначала Да все не трожь серебряная бомба М -м -м, серебряная бомба котик у меня же где-то здесь валяется или я его скинул А да вот он так, так. А, все, я могу фотик взять. Вон. А зачем? А, сфоткайте титул пойдемте сфоткаем. Потому что нам нужна каждая копеечка, каждая денежка, А там дует целых 50. А 50 это много. И че? И че? Я не понял сейчас. Ой, ну начинается. Пожалуйста, выпустите меня. Спасибо большое. Что опять будет? Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. О, побежала. Где ты, я тебя поймаю сейчас. Я не понял, почему у меня не зачлась? Сделать фото эктоплазмы. Эктоплазмы. Это эктоплазма. Алло. Игра. А ты когда-нибудь будешь за меня? Ой, так, ладно. Мне, короче, очень на самом деле страшно оставлять э, одну бомбу в руках, поэтому я возьму свет. Возьму вот эту штуку. У меня есть крест. Но то, что фотоэктоплазма не сработала, это очень странно. Игра багованная. шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп оп сработало уходим Я за ней бегу нет не за ней так уходим его на перезарядочку это нам почему нет мы сейчас ее встретим здесь сразу бомбочку не кинем господи на тебе чай злючка какая точно фото ну фото эктоплазму что за бред ладно а дальше призвать ее через проклятое зеркало оно здесь это валялось иди сюда иди ко мне иди ко мне Идем забираем факел Ты не пойдешь за мной? Ну, ладно А я думал, что все Мне кирдык Так, он еще говорит, все свечки зажечь надо Давайте попробуем хотя бы Я, конечно, не представляю, дом огромный Как все свечки я зажгу? О! Распятие, святой огонь Следующий Но она такая страшненькая И прикольная Ну блять Извините, я туда уже не пойду Может не будешь появляться в проходах? Рофла девочка Так, ты что посуду тут Бля, она меня здесь закрыла. И открыла сразу. Странное, конечно. Это что такое было? Бля, она кто вот здесь ходит, бегает. Ой! Так, а что он мне дает? А что огонь? Мы в нее кидаем святой огонь. <рекун> <рекун> <плес> а, она сперла святой огонь отсюда? А куда это его сперла? Так, ритуал пентаграммы. Но я не могу ритуал пентаграммы начать. Я не могу ритуал пентаг... Да, она огонь сперла. Ей Или он на первом тоже не валяется. Нет. Блин, ладно, поймите, еще один купим. Шлеп, шлеп, шлеп. Шлепанцах такая гоняет его. А, вс... Да блин. Ну ладно, надо выйти. Она сейчас мне не даст Ой, э, Эктоплазма на втором этаже О, тихо а, Вот это очень Очень, при очень Стрёмное место, я же попробую еще раз Сфотографировать Я же фотик здесь выкинул, надеюсь Это что за Кучка полтергейста А вон фотик Я попробую, но Мне кажется, что не сфоткаю Ну типа вот она, смотрите не работает Очень странная фигня Короче, мне нужно сейчас что сделать? Мне нужно понять, на каком он этаже, на втором или на первом Поставить испепеляющий свет Где он у меня, кстати? Вот, вот. Поставить испепеляющий свет В зависимости от того Вон он бежит Так, она на первом этаже Отлично Ага Сама себя подставила, получается угу. а! Отлично, так э -э Все же нужно зажечь все свечи в доме Разозлить призрака И она тоже вот странная Я же ее разозлил, нет? Или я что-то делаю не так? Очень странно. А, так, ну давайте, наверное, за пентагра... Этопло... эм, Да. Начну тогда использовать... А, у меня соли нету. Есть обычная соль. тыкаем клинок тогда и идем ее ловить. Так, нет, я не буду пока втыкать. Потому что если она все это сделала, задвоится, вообще хер поймешь. Жалко света нету. Ну, какая классная. даже не разговариваю, <смех> так увлечен. Ой. Ага. Такая у нас красавица. Блин, почему там свет вырубил? Я хотел ее сфоткать, чтобы она пошла на превьюшку. Пока, девочка. Вот такая вот получилась игра, у нас левел монеты заработали. Идем к 20 уровню. Нового призрака мы поймали. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, если вам все нравится. Всем спасибо. Всем пока.